Меня зовут Алекс, я из Грузии. Я на семинаре второй раз. Первый раз был в 2009. -м. Тогда у меня очень серьезные проблемы были с позвоночником. Слава богу, я познакомился с Голтисом, и я стою на ногах никакой не инвалид, хотя мне врачи писали уже инвалидность. Я занимаюсь импульсом уже вот с 2009 года три года занимался, потом как-то бросил, сил не хватило. Не знаю, что со мной случилось, но потом я понял, что э, мне надо заниматься, и я как-то не мог никак-никак к этому приобщиться, хотя у меня методичка была, инструкции были, и все было с собой, я носил в машине долго-долго, и поэтому я прошел на второй семинар, чтобы все эти моменты хорошо изучить, хорошо просмотреть, хорошо выучить. Можно как-то по методичке учить, но я всем рекомендую это делать вживую. Потому что у нас у всех индивидуальные ошибки. И эти ошибки должен исправлять инструктор, тренер и смотреть кто-то со стороны. А домой это делать хотя бы в зеркало. Ну, бывает так, что очень большие ошибки и долго-долго потом не отряхиваешься. Там все упражнения очень хорошие. Они помогают отдельно развивать все части группы, все группы мышц. Но вот хвост скорпиона, он мне нигде не попадается в других допустим, упражнения в других направлениях, я там единоборство восточное смотрел, и гимнастики, как-то мне там нигде не попадалось, но вот это направление, не знаю, особенно это больно для людей, кто работает в офисе, у них же вот эта поясничная часть вся не работает, весь день они сидят сутулые такие, выходят, потом садятся в машину, в лифт и на кровать. Первые результаты после первого семинара у меня уже были на второй день, то есть как-то я вообще очень боялся, я не понимал, я сам грузин не понимал, как можно три дня голодать. Потом, я уже когда начал голодать и смотреть на людей, как они голодают. Я в семействе это у нас было, я так набрал фруктов, пакет. Там неделю голодал, испортились фрукты, потому что некому было есть. Мне пришлось их там выбросить. А насчет Кипра, мне интересно было, у меня два совпадения было. Во-первых, я здесь никогда не был. Мне интересно было посмотреть природу. Ну, природа с Грузией как-то она по соседству, по климату, а во-вторых, самое главное, мы так сошло, что мы попали сюда на Пасху, на такой святой вот день, когда ну, не прийти было грех просто, поэтому я посчитал, что очищение организма плюс очищение души это идеальный вариант на Кипр приехать в это время и заниматься таким необычным занятием как импульс желаю чтобы этот импульс разросся по всему миру потому что люди реально сидят в офисах болеют они не понимают что болеют Ну проходит два три четыре года и все спина и живот и все болит и потом надо искать выход надо идти к врачам огромные деньги платить и если повезет конечно они вылечат но чаще всего не везет и потом 45 лет, 50 лет уже с палкой ходить и старость, и забывать про спортзалы, и забывать про плавание, и забывать про футбол. Это не учеба, это стиль жизни. Каждый день 15-20 минут, чтобы потратить на это, намного больше мы тратим, проводя время в кровати утром, потому что как только человек не спортивный, он поздно встает, ему трудно дышать, ему трудно передвигаться. И поэтому то время, то те 20 минут, которые мы занимаемся импульсом, это намного больше чем просто занятие спортом. Я очень всем рекомендую заниматься этим. Возраст, так сказать, это не порог. Главное, как думаешь. Если ты соображаешь, как молодой, ты молодой. Как только ты падаешь, все, у тебя мысли совсем другие появляются. Поэтому это главное, как мыслишь.